Привет, дорогие друзья! Сегодня разберем очень важную тему, от наших клиентов и подписчиков приходит постоянно один и тот же вопрос. Нужен ли для ОСАГО техосмотр, или уже нет? При этом многие недобросовестные страховые агенты, внушают клиентам, что техосмотр нужен обязательно. По сути обманывая клиента, очевидно с целью чтобы продать ему еще и диагностическую карту которая для ОСАГО уже не нужна вообще. По вопросу нового законодательства в этой сфере, у нас на канале есть два ролика. В этом видео будет пошаговая инструкция, а именно как оформить ОСАГО без техосмотра. Итак приступим. Оформляем реальный полис ОСАГО для нашего подписчика. Кстати друзья, подключайтесь к нашей партнерской программе, ссылку найдете в описании видео. Вы сможете экономить на ОСАГО для себя и своих близких до 30% от суммы а при желании зарабатывать на полисах ОСАГО хорошие деньги. Даже если у вас есть основная работа, то дополнительный доход никогда не мешает. Заходим на сайт ASAGARU. Для начала вводим номер автомобиля, на который нам нужно оформить полис. Мы скроем данные нашего клиента и его автомобиля. Он дал нам разрешение использовать пример оформления его полиса для этого видео, но попросил скрыть персональные данные. Вводим номер автомобиля и нажимаем «Рассчитать», Видим, что остальные данные на машину подтянулись сами из различных баз. Нажимаем «Далее». По закону, о ОСАГО начало действия полиса всегда плюс 4 дня к текущей дате, поэтому о оформлении ОСАГО нужно всегда думать заранее, а не в последний день действия старого полиса. Это сделано во избежание мошенничества с полисами ОСАГО. Можно выбрать и более отдаленную дату начала действия полиса. Нажимаем «Далее». Выбираем или вводим руками город, в котором прописан собственник автомобиля. Выбираем число водителей, которых нужно вписать в полис. Добавить еще дополнительного водителя можно будет и позже. Заполняем данные водителей и их водительских удостоверений. Дата начала стажа обычно написана на оборотной стороне водительского удостоверения. Нажимаем «Далее». Вводим свою электронную почту, на нее придет готовый полис ОСАГО. Нажимаем «Далее», вводим номер своего телефона. Нажимаем «Далее», нам на телефон приходит СМС-код. Подтверждаем номер телефона. Нажимаем «Далее», заполняем паспортные данные страхователя. Заполняем полный адрес регистрации собственника автомобиля. Нажимаем «Далее», заполняем дату выдачи документа на автомобиль. Нажимаем «Далее». И вот наконец мы пришли к основному вопросу этого видео. До 22 августа 2021 года мы еще будем видеть эту табличку связанную с техосмотром, но и до этой даты страховые компании уже не требуют диагностическую карту техосмотра. А с 22 августа, мы при оформлении полиса ОСАГО, забудем техосмотр совсем, как страшный сон. Нажимаем далее, ждем предложения цен от страховых компаний. Видим два предложения, причем они существенно различаются по цене смело выбираем с самой низкой ценой. Сейчас за все страховые компании несет ответственность Российский союз автостраховщиков, поэтому абсолютно нет разницы в какой страховой компании мы оформим полис. Переплачивать смысла нет. Нажимаем на подходящее нам предложение. Видим, что страховая компания предварительно сформировала договор страхования. Нажимаем перейти. Попадаем на страницу оплаты полиса. Оплата абсолютно безопасна, вы платите напрямую в страховую компанию, на сайте банка с которым у страховой компании заключен договор. В данном случае мы попали на сайт Сбербанка. Оплатить можно с любой пластиковой карты. Нужно ввести вашу электронную почту, на нее придет чек об оплате. Мы в данном случае платим с карты МИР оформленной в Промсвязьбанке, поэтому нам нужно подтвердить платеж через СМС. Получаем на свою электронную почту готовый полис ОСАГО. Как видим, техосмотр нам не понадобился. Не нужно верить недобросовестным страховым агентам, которые хотят нам продать, ненужную нам диагностическую карту, заходим и оформляем ОСАГО без техосмотра уже сегодня. Друзья, если у вас что-то не получается при заполнении данных, или возникли какие-либо сложности, вы всегда можете, через WhatsApp, Viber или Telegram обратиться к нашему специалисту и вам обязательно помогут. Виджет в правом нижнем углу экрана. На официальном сайте РСА вы всегда можете проверить полис ОСАГО, или проверить автомобиль на наличие ОСАГО или проверить вписанных в полис водителей. Друзья, все ссылки в описании видео. С вами был сервис умного автострахования Супер SuperOSAGO.ru. Подписывайтесь на наш канал, становитесь нашими партнерами, экономьте и зарабатывайте на ОСАГО. Благодарим за внимание. Ждем вас снова.